Раз, два, три, как меня слышно? Поставьте, пожалуйста, плюсики, если слышимость хорошая. Я попрошу всех ответить, чтобы я была уверена, что большинство меня слышит. Ну, вот сегодня у нас вебинар уже номер три, то есть два вебинара мы провели. Хочу спросить, люди, насколько новые сегодня пришли, или те, которые уже были. Вот поставьте, пожалуйста, по единичке те, кто сегодня пришли первый раз. Должны быть видны слайды. То есть сегодня мы продолжаем с вами знакомство с 1С на практических примерах. Я рассчитываю на то, чтобы люди собрались новенькие, либо у которых мало знаний по 1С. И я вас хочу продолжать знакомить с программой 1С. Ну, для начала хотела рассказать вот еще раз немного о себе, что ну, я являюсь программистом-консультантом по программе 1С. Опыт работы уже более 11 лет. Также я являюсь мамой троих детей. Вот вы видите их все. И, значит, что еще хотелось бы сказать, что я являюсь сертифицированным специалистом, то есть я проходила экзамены, обучение специальное на курсах 1С в сертифицированных центрах. И мною были получены сертификаты ряды. Далее, что еще? Ну, имеется опыт работы внедрения программных продуктов разного рода и бухгалтерского учета, и зарплаты, и торгового учета. Ну вот В частности, у нас была своя фирма, франчайзи мы открылись и до сих пор являемся. И нами были автоматизированные торговые точки, в них мы устанавливали торговое оборудование, то есть мы не просто их устанавливали, мы подбором занимались торгового оборудования, то есть к нам обращаю, обращаются клиенты, которые, которым нужно с нуля подобрать и программный продукт, и торговое оборудование под него и под клиента, ну, под програмный продукт и под клиента. То есть мы узнаем все желания клиента, и в соответствии с этим идет уже подборка оборудования. Наши клиенты были такие, как сети магазинов Том Фар, Том Тейлор, сеть кафе-ресторанов вот, виноводочных, и также там с питанием у них была связана деятельность. И открытие с нуля большого гипермаркета, то есть и подбор и разработка всех алгоритмов, всех бизнес-процессов на торговом предприятии, его дальнейший запуск и сопровождение. Вот это вкратце обо мне. Хотелось бы сказать, что еще мы проходили на предыдущих вебинарах, вы можете в группе ВКонтакте посмотреть, там есть видеозаписи предыдущих вебинаров, Основные вопросы, которые мы там рассматривали, это что такое автоматизация, для чего нужно автоматизировать учет в программе, какие виды программ 1С существуют и э, как обезопасить себя от всякого рода ошибок в программе 1С управления торговлей. То есть мы на практических примерах рассматривали, во-первых уже некоторые операции, как оформляются в 1С и вот технически как себя обезопасить от ошибок э, что там применение определенных знаний и навыков, которые я давала. И сегодня мы также продолжим наши практические примеры в программе 1С. Хочу с вами поделиться некоторыми техническими моментами, которые вам помогут в работе. Давайте так, я уберу аватар свой, чтобы он нам сейчас не мешал, потому что сейчас начнется рабочая часть такая. И э, я запущу сейчас программу 1С и открою вам экран рабочий. Мне нужно будет, чтобы вы мне сообщили, что виден ли вам экран моего компьютера, для того, чтобы мы с вами могли продолжить нашу работу. Вот еще раз, пожалуйста, плюсики прямо поставьте быстренько, чтобы я поняла, что вам виден интерфейс во весь рабочий стол. Я буду иногда переключаться на чат и на полноэкранный режим, для того, чтобы нам понимать, что и вам комфортно, и вы все видите, и я спокойно, что вот так. Ну все, хорошо, значит, начинаем работать. Сегодня что я хотела рассмотреть а, и показать. А, на практике, сталкиваясь вот с а, операторами, с бухгалтерами, да, кто работает в программе 1С, есть очень много рутинной работы, которые а, вы как пользователи, да, я вижу, что вы это делаете вручную, не зная определенных, либо даже самых начальных, таких базовых знаний по тому, как работать там, с таблицей, как с документом, с определенными функциями в один из которые просто ну, настолько убыстряют а, вашу работу и дают лучшее качество. Потому что есть руководство, наверняка, да, там, вышестоящее там, до начальства, которое требует тот или иной отчет, тот или иной вид, вот именно в таком там формате, грубо говоря, с такими-то данными, и все это нужно им быстро дать, ежеминуту, грубо говоря. И вы сидите в этом, ковыряетесь, некоторые там берут, как-то в Excel выгружают и начинают рисовать в Excel, ну, не знаю просто, что в 1С это можно сделать. Поэтому я решила вам показать некоторые такие фишки при работе в программе 1С. Ну вот давайте откроем поступление товаров и услуг, с которыми мы уже с вами работали. И то, о чем я буду сейчас говорить, оно, оно применимо к разным документам в 1С, даже не только в управлении торговли, вообще в люб, ну, любой из версий 8, в любом документе есть такая табличная часть. И эта табличная часть, с ней можно работать по-разному. Ну, Во-первых, можно вот, переставлять колонки, то есть достаточно там зацепить ее, правой кнопкой мыши и перетащить в нужное место. А потом, что еще? Прав... вот Многие не знают, есть некоторые сведения, скажем, которые не отображаются на... в табличной части, но вам бы очень хотелось их видеть. Правой кнопкой мыши, когда мы заходим на любом месте поля, то есть я нахожусь в любом месте поля табличной части и нажимаю правой кнопкой мыши. И здесь есть такой пункт, как «Настройка списка». Открываем ее, и что мы здесь видим? А вот все, что здесь перечислено, вот в этом столбце, это те, те реквизиты, которые могут отображаться, предусмотрены ну, в программе, да, программистами, которые могут отображаться, и вы можете галочками отмечать то, что вам необходимо показывать в табличной части. Вот, например, такое поле, как артикул, вы можете отметить, чтобы он показывал, да, там, там, страна происхождения. Ну, посмотрите сами. И вплоть до того, что вы можете каждое поле откорректировать по ширине. Вот сейчас мы давайте просто артикул с вами отметили и нажмем ОК. Вот, и мы видим, что поле артикул у нас появилось, да, и оно наглядно для вас, как бы вы по нему ориентируетесь. Если вас не устраивает ширина, вы, конечно, можете вот так там подвигать, да, а можете табличную часть вплоть до рисовать, ну, как вам угодно. То есть там, артикул задать ширину нужную, она всегда будет такой под вас, под вашего пользователя, под, под которым вы заходите в программу 1С. Номенклатуру сделать шире, например, у вас название там очень длинное, вам нужно извидеть до конца. И нажимать кнопку ОК, и он будет... Выглядит следующим образом. Или там вот коэффициент, ну, везде у вас одинаково, у вас единицы измерений, там, штуки, грубо говоря, никаких пересчетов нет, и вам коэффициент не нужен. Ну, так вы можете его убрать, и единица, например, вам не нужна. И вообще а работать вот в такой форме, наглядной для вас, удобной. Вот таким образом. Я хочу заметить, если у вас будут вопросы, вы их, пожалуйста, запишите, мы в конце вебинара... Я постараюсь на них ответить, чтобы сейчас вот нам не отвлекаться. Да? Я хотела поговорить про такой функционал еще, как вот кнопка «Изменить», для чего она нужна и как она нам помогает в работе. То есть вот если опять же мы наводим на нее, то у нас выходит подсказка «Грубокое изменение строк табличной части». Что мы можем здесь сделать? Очень часто пользователи мне задают такой вопрос, или даже некоторых а, просят разработать там обработку а, копии одного документа в другой, ну, всей табличной части, которая там содержится. И в 1С уже есть такой функционал, он называется вот, он вызывается кнопкой изменить, и здесь выходит вот такая обработка, с помощью которой вы можете делать следующие вещи. Вот, во-первых, добавить из документов. Мы можем выбрать... Тот документ, который здесь предусмотрен. Ну, скажем так, это все те основные документы, которые вам необходимы. Скажем, в наш документ поступления вы бы хотели внести всю табличную часть или дополнить существующую табличную часть документом реализация. То есть на, на основании реализации нельзя сделать документ поступления товаров и услуг, но вам бы хотелось все то, что вы реализовали, заказать. Поэтому мы можем сделать следующим образом. Выбрать «Добавить из документа». В данном случае выбрать вид документа реализации товаров и услуг. У нас выходит окошко дополнительное, где мы в список можем добавлять, из какого документа реализация нам необходимы данные. Мы можем выбрать этот документ, этот и так далее. Там, ну, сколько угодно. Они у нас сюда добавляются. Мы говорим а, «Ок» и а, значит следующий момент. Сейчас у нас в табличной части нашего документа, вот я перешла в конец, сразу, у нас 154 строки. То есть если мы вернемся в документ поступления, перейдем в конец, у нас в документе уже 154 строки. И мы хотим дополнить, или там нам нужно было бы заново заполнить, то... Мы бы очистили эту табличную часть и зашли по кнопочке «Изменить», выбрав вот наш функционал. Теперь мы что говорим? Мы выбрали два документа, и мы говорим, нажимаем на кнопку «Выполнить». И смотрим. Вот, наша табличная часть дополнилась. То есть теперь у нас позиции 209. Вот видим, да? 209 позиций. И если мы нажмем кнопку «Ок», вся табличная часть а, наша будет перезаполнена всем тем, что мы сделали здесь с вами в этой обработке табличной части. А, прошу заметить, здесь есть такая вот галочка "Переносить в документ только отмеченные позиции", только те, то есть у которых стоят галочки. Но у нас стоят все, да. Мы можем выборочно какие-то убрать, да, какие-то убрать там, ну, не знаю, там с, с некоторыми причинами. И если мы нажмем просто "ОК", то он, соответственно, перенесет все равно все. А если мы поставим галочку «Переносить документ только отмеченные", то пойдут все те, которые отмечены были галочкой. И вот мы посмотрим. Наша табличная часть состоит из 205 позиций. Далее смотрим, что еще мы здесь можем. Добавить из документа понятно, да? То есть мы можем из разного вида документа перезаполнить табличную часть. Следующее, что мы можем изменить цены на какой-то процент. То у нас есть цена, да, по типу цен уже заполнена. И нам там, данный поставщик говорит, что все цены изменились на 5%. Прибавить 5%. Вот чтобы каждую позицию не перебивать вручную, мы заполнили все как. У нас было уже известно в нашей программе 1С по закупочным ценам, но в товарно-накладной видим, что цены изменились на 5%, то нам достаточно зайти в эту обработку, сказать, что 5%, выполнить, и мы видим, как изменились цены. Вот. Причем хочу отметить, что здесь 5% можно как плюсом, так и минусом. То есть нужно поставить 5, минус, минус знак и это будет уже скидка, да, 95%. Вот таким образом мы можем поиграть и изменить, ну, если что-то не нравится там. Опять же, мы в любой момент можем поправить пару позиций, не так, как он, например, посчитал, а как мы считаем нужным. Вот. И таким образом мы вот с вами тоже можем это все поменять, нажать на кнопку «Ок» наш наша табличная часть документа будет изменена. Далее давайте пойдем по функционалу. Установить цены по типу. Для чего опять же это надо? Сейчас покажу на примере. Вот когда у нас оформляется документ поступления, да? ну, это чаще по реализации нужно. Ну Допустим, мы делаем реализацию по ценам и выбрали здесь определенный тип цен. Когда уже мы и в... Скажем, несколько позиций у нас по одному типу цен, а несколько по другому типу цен. И для того, чтобы изменить тип цен на другие позиции, мы можем как пойти? Либо внести только те, те номенклатурные позиции, которые относятся к первому типу цен, потом перезайти, сюда зайти, выбрать другой тип цен, но не перезаполнять цены, да? то есть чтобы у нас остался предыдущий тип цен. Уберем эту галочку. Окей, okay, здесь все останется по-прежнему, но при подборе будут действовать уже тип цен, который мы поменяли. То есть вот это закупочная. Вот, это первый метод. Но представим, что у нас уже там 205 строк заполнено, и нам нужно уже в существующем документе все-таки на некоторые позиции перезаполнить другими типами цен. Что мы можем сделать? Мы можем зайти по кнопке «Изменить», Выбрать, установить цены по типу. Опять же, у некоторых выборочно. Тогда нам придется снять галочки тех, которых не надо. Выставить галочки тех, которые нужно пересчитать. И сказать, что по типу цен, что у нас было продажный закон, ну продажный, да? И выполнить. Нажать. Это те же самые. Ну, в общем, суть, что мы выбираем другие. Он, да, вот он перезаполнен по тем типам цен закупочные. В данном случае петля двери а по типу цен закупочные, ее просто нет этой цены. Ну вот у карбюратора есть такая цена, он ее заполнен и так далее. Понятно, да, для чего это может нам пригодиться. Далее, что еще хотела показать. Идем дальше распределить сумму по суммам ну, опять же да, нам э, у нас стоит задача там увеличить э, с, там, сумму накладной э, на определенный там параметр причем раскидать это пропорционально суммам суммам то есть не ценам а именно суммам ну, например вы реализуете или при поступлении вам нужно какие-то расходы дополнительные вы хотите отразить в этом документе и вот накрутить цену на, на товарные позиции. И все это сделать пропорционально сумме. Тогда, соответственно, выбираем данный пункт, устанавливаем там 600 рублей, с какая сумма, какую сумму нужно распределить. И он выполнит данную операцию вот только для отмеченных Ну, пусть будет так. Выполнить. Вот у нас изменились цены, но пропорция, как считается, я думаю, понятна, да, то есть в совокупе и пропорционально сумме разделил, а разделил он эти 600 рублей. И похожая значит, ситуация распределить сумму только по количеству уже. По количеству, соответственно, там 600 рублей, уже исходя из количества пропорция идет. Вот таким образом, вот он разделил и проставил. Понятно, да? А, что еще мы смотрим с вами? А, далее, ну, округлить до цены, я думаю, здесь все предельно ясно, просто параметр округления ставим и обрабатываем нашу табличную часть. Вот, происходит округление. А, установить серию по ГТД, это я объяснять не буду, потому что это очень редкий случай с государственной таможенной декларацией. Если у кого-то будет в частности какой-то вопрос, я поговорю по нему. Удалить помеченные строки. Ну, здесь тоже как бы предельно все ясно. Все, что помечено, все удалится. Хотя нам никто не мешает просто вот нажать на вот эту кнопочку. Удалять строки. И упорядочить строки. Тоже интересный момент. Например, вам нужно упорядочить строки в товарный накладной по артикулу. Очень частая ситуация, что не по, не по названиям или не даже вы подбором да, подобрали все товарные позиции. Теперь нужно упорядочить либо по наименованию, либо по коду, либо по артикулу. И вот это как раз тот случай. Что дальше нам необходимо здесь сделать Выбрали мы упорядочить строки. Теперь мы идем вот в данное поле. Да? И здесь нужно сказать ему, по какому параметру идет упорядочение. упорядочение? Мы нажимаем кнопочку Insert. Insert это всегда как бы добавление, «Инсерт» да? – Insert вставка, добавление новой строки в 1С. Вот у нас выбралось, то есть я вам показала поле выбор поля, то есть по какому полю вы хотите упорядочить? Хочу обратить ваше внимание, что Первая, которая вынесена в отдельности, это артикул номенклатуры, но не номенклатуры, а именно номенклатуры контрагента. То есть, есть здесь такие понятия, как артикул просто номенклатуры, вот которое данное поле. Это могут быть ваши артикулы, установленные в вашей да, торговом предприятии. А есть именно артикулы по позициям поставщика, по которому вы тоже там ориентируетесь по прайсу да, при заказе. И отображаете это в программе 1С, для того, чтобы тот же заказ формировать, там или править их а, сах, закачивать себе в программу ну, и так далее. Поэтому, чтобы выбрать наш артикул мы должны раскрыть дерево номенклатура. И мы видим, что по каким а, критериям мы можем отсортировать. В принципе, по любому из них, выбрав, мы можем а, потом сортировку сделать. Ну, в нашем случае это артикул. Вот мы выбираем артикул. Ок. И артикул по возрастанию. Причем мы можем с вами добавить еще одну строчку и выбрать, например, следующее будет по коду там сортировка. То есть он сначала первоначально сделает сортировку по артикулу, потом по коду. Вот они две строчки, эти здесь и сохранились. Расширить. Нельзя, ну ладно, хорошо. Вот, то есть посмотрим сейчас, как наша табличная часть поменяется. Вот сейчас у нас не так выстроены, да, но должны по артикулу подняться. Вот, выполнить сказали. Ну, так как пустые артикулы есть, они первоочередные идут. А в самый низ наши, наши позиции убежали. Вот они, да, вот он их отсортировал от, по возрастающей. И, и по коду дальше у нас пошла сортировка. Вот таким образом мы сделали сортировку, нажали кнопку ОК и вся наша табличная часть в документе изменится. Нажимаем ОК, идем вниз. И вот мы видим в данном случае все наши преображения. А еще что хотела сказать, что а, любое табличное поле, да, я вот в предыдущем вебинаре это говорила, табличную часть мы можем распечатать как картинку, или перенести его в текстовый, или в список. Вот таким образом, правая кнопка мыши на любом поле вывести список. Можем выделить те поля, которые нам нужны или не нужны по умолчанию. И вот здесь мы можем выбрать как его сформировать табличный документ, то есть он будет похож на Excel-форму, Excel либо в текстовый документ. Ну вот давайте сделаем табличный документ. Таким образом, вот он, вот это тот же Excel. Мы, во-первых, можем его уже здесь как-то обработать. Так, да, вот так. То есть внизу нужно было достать панель с которым мы можем работать уже непосредственно с табличным документом. Правая кнопка мыши, вот в любом, скажем, вот этом пустом поле сером, правая кнопка мыши выходит дополнительный функционал. Мы здесь выбрали с вами табличный документ. И теперь мы можем здесь сказать, ну вот, там, объединить какие-то ячейки, например, ну это уже тут похожая работа, как в Excel. Можем заголовки убрать, нет там. Объединить, сделать их шире. Ну, вот как-то так, да? Рисовать. И вообще говоря, вот этот список мы можем сохранить в Excel. Методом menu файл. Сохранить копию. И уже там, куда мы сохраняем. Выбираем формат обязательно вот здесь в вот Excel. Потому что по умолчанию идет uh, MXL, Такой нечитабельный. Наш случай. И сохранить. И мы видим, на рабочем столе у нас файл уже Excelский, который вы можете править по почте. Как-то здесь еще там что-то его как-то обработать. Ну, в общем-то, здесь с Excel, я думаю, уже все понятно. Вот, вернемся в 1С. Закроем документ. Вот, в принципе, на сегодня, что я хотела вам рассказать. Я э, думаю, у меня получилось до вас донести. Надеюсь, что это будет полезным вам э, материалом для вас. И теперь вернемся в нашу форму, в, наш, в нашу комнату. Так, вот хотелось бы мне что сказать, что у нас э, в следующий четверг, 20 ноября, в 20.00 по Москве, у нас будет с вами следующий последний вебинар по работе в программе 1С. Вот, так что встречаемся, приходим, я вас жду. А сегодня еще хотела спросить вас, а кто из сегодня присутствующих хотел бы узнать больше и научиться профессионально и уверенно работать в программе 1С Управлением Торговлей или автоматизировать свою торговую точку. Поставьте, пожалуйста, десяточки. Так, хорошо. Тогда у меня есть для вас такая вот информация. А у нас с вами есть потрясающая возможность записаться на групповое обучение по работе с программой АВИНС управления торговли 10.3, которая у нас начинается уже 25 ноября. То есть это уже через неделю, можно сказать, чуть больше. Мы набираем первый поток. Сейчас я вам хочу дать ссылку, где вы можете записаться на данный поток и а, что хотелось бы ответить, значит, это обучение происходит в режиме онлайн. То есть мы с вами в таком же формате, вы будете получать уроки в видеоформате, домашнее задание и а, в формате онлайн-встречи вот в такой комнате мы будем с вами обсуждать, а, рассматривать все интересующие вас вопросы, которые попадались по ходу работы, да, с чем вы столкнулись, что не недопоняли. И а, мы будем добивать, скажем, тему до конца, чтобы вам было понятно, ясно, в ходе обучения, вот в тех вопросах, где были какие-то неясности. То есть в чем преимущество, да, что вы не просто получили видео, там, курс и самостоятельно его прошли, а здесь полностью под моим руководством мы с вами проходим обучение. Значит, сейчас я хотела вам рассказать про те пакеты, которые мы для вас подготовили. Их всего три. Это версия Lite, версия Pro и версия VIP. Значит, давайте посмотрим в отдельности. Версия Light, что она под собой подразумевает? Это базовый курс, где есть 10 видеоуроков по тематике, разложенные схематично, так как следует обучаться ну, в программе 1С. И что там есть еще? Есть возможность принимать участие в живых встречах, вот как у нас сейчас с вами, где мы будем разбирать домашнее задание других участников, но вы там присутствуете только в качестве зрителей. Вот. Следующая версия – это версия «Проф». Она шире, возможности шире. Здесь у нас что добавляется? Закрытая группа ВКонтакте, где будут выкладываться все записи наших занятий, писаться ваши вопросы и ответы помимо живых встреч. То есть, да, у нас там будет диалог с вами. Следующее это участие в живых онлайн-встречах, где мы будем разбирать ваши домашние задания и вы получите ответы на основные вопросы. То есть мы будем выбирать основные вопросы, которые касаются всех, и я на них буду отвечать в режиме онлайн. Следующий пункт – это мастер-класс. Будет дополнительный урок, который не входит в базовый курс по расширенному функционалу программы. Это по версии проф. Значит, версия проф – ну, одна из распространенных. Туда мы набираем в группу по 20 человек. И, значит, следующая версия это VIP, VIP, где мы набираем 5 человек. Что туда входит? Ну, все те пункты, которые мы обозначили выше, они идут туда по умолчанию и добавляются еще пункты, такие как закрытая группа VIP в ВК со своим пакетом документов и материалов, плюс еще идут дополнительные уроки мастер-класса, которые не входят в проф и в базу, соответственно. А далее, индивидуальный разбор любых вопросов. То есть занятия до 5 человек, да, и мы рассматриваем все ваши вопросы индивидуальные касательно вашей а, программы, ваших а, живых, скажем, реальных вопросов вашей практики. Далее, полная м, проработка вашей учетной политики, ее отладка и отражение документа оборота в программе 1С, согласно вашей схеме работы в реальной жизни. То есть здесь уже не демо там версия, да, не демо организация, а ваша, реальная. Мы ее прорабатываем, и я вам а, оговариваю, показываю всю схему документооборота. А, следующий мастер-класс. Как избежать критических ошибок товара товароученых. Эти уроки также отсутствуют в базовой и профверсии, они только для vip группы а, И еще, значит, разбор ситуации согласно лично вашему реальному товароучету в реальной жизни. То есть вы, когда уже начнете работать в программе, вы столкнетесь с реальными примерами. Мы их разберем, покажем, настроим. И, значит, вы получите необходимый результат. Что вы видите? Значит, внизу у нас есть вот стоимость данного курса. Да? Версия Light стоимость 3 470 рублей. Версия Prof 7340 рублей. И версия VIP, соответственно, 14730 рублей. На версию, проф, хочу заметить, значит, на версию «Проф» у нас осталось 11 мест, а на версию «Вип» осталось 4 места. Я, конечно, рекомендую уже сейчас проплатить обучение и гарантированно получить место. Но для этого вам нужно пройти по страничке, вот которую я вам сейчас скинула. Да? Вот если вы открываете страничку, сейчас я вам давайте сделаю показать экран смотрите вы зайдете на такую страничку где представлен материал да здесь расписаны все уроки их содержание что входит это в базовый курс да о котором мы говорили видео уроки и вот ну, также отзывы, посмотрите потом сами есть кнопка купить вы нажимаете кнопку купить а открывается вот данная страничка оформления заказа где вы проверяете что стоимость да действительно такая и Здесь есть инструкции, как оформить данную покупку. То есть необходимо нажать кнопку «Заказать», выбрать удобный для вас способ оплаты, совершить оплату выбранным способом, и уже автоматически придет письмо к вам на e-mail, где вы будете подтверждать это письмо. увидите ссылку на закрытую группу ВКонтакты, ВКонтакте, ВКонтакте, ВКонтакте нашего менеджера, который будет информировать вас о каждом занятии лично. Вот. Также для удобства вот мы тут разместили реквизиты Сбербанка, Сбербанковской карты, для того, чтобы вам, если у вас нет возможности вот оплатить каким-то из перечисленных способов, то вы можете оплатить, предварительно с нами связаться и оплатить на реквизиты Сберкарты. Вот здесь указаны телефоны, то есть мы по ним всегда сможем вам ответить. Ну, если вы выбираете а, вот, заказ оплата, вы должны обязательно указать имя, то есть мы по имени да, вас идентифицируем, ваш e-mail и телефон. Все эти поля, конечно, обязательно. Нажать кнопочку «Заказать» и у вас откроется вот страничка, где вы сможете выбрать способ оплаты. Ну, вот «Интеркасса», ну, Яндекс Деньги, если у кого-то есть. А, по умолчанию «Интеркасса». И здесь а, сейчас у нас, да, погружается… Все, ну, все топовые виды оплаты здесь присутствуют. Виза, есть Visa, MasterCard выбираете необходимую. Если у вас на любом из этапов там, оплаты, заказы, или вообще непонятно, да, там, что я и как я приобрету, а как я получу, любой вопрос, вы с нами, пожалуйста, связывайтесь. Мы стараемся вам ответить. Хотела бы оставить вам свои контакты, чтобы вы в любой момент. Могли со мной связаться. Еще раз напомню, что любые вопросы технические или вот мои контакты, да, почта моя, мой скайп. Пожалуйста, звоните, спрашивайте, что непонятно. Ну, я хочу напомнить, что, конечно, цена указана со скидкой для тех, кто хочет занять места, но ну, уже вот сейчас. Да, на следующей неделе цена уже будет выше, места будут заканчиваться. Поэтому принимайте решение сейчас уже. Ну, давайте тогда, наверное, на сегодня заканчивать. В принципе, я то, что хотела вам сказать, сказала. Надеюсь, вам это будет полезно в вашей работе рутинной. Желаю вам успехов и всего доброго. До новых встреч!